Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель Бадзи. В этом видео я продолжаю рассказывать о профессиях, котором благоволит символ 2023 года – водный кролик. Для человека с господином дня огонь, огонь инь или огонь ян, по кругу усин водный кролик представляет собой элемент власти и ресурса – год водного кролика. В ресурсах мы уже говорили в прошлом видео, о ресурсах мы говорили, когда речь шла о господине Дня Дерева. Напомню, что к ресурсам мы традиционно относим имущество, недвижимость, еду, здоровье, образование, воспитание, мышление. Так вот, для господина Дня Огонь ресурс это дерево. А для огня ресурсы они очень важны, потому что дерево это дрова. Если есть дрова, огонь будет гореть. Если топливо закончится, то огонь погасит. Какие же ресурсные профессии для огня может предложить водный кролик? Во-первых, профессии, которые, которые относятся к так называемой handmade. Это то, что мы делаем своими руками. Какие-то кустарные промыслы, связанные с реставрацией, изготовлением самых разнообразных вещиц из дерева, лозы, соломки, хлопка, льна. Или, например, вязание на спицах или крючком. Но многих волнует вопрос, а можно ли стать в наше время каким-то предпринимателем вообще как-то хорошо зарабатывать именно на такой профессии и вообще какие вязаные изделия больше всего пользуются популярностью у населения так вот Опытные мастерицы, у которых бизнес идет и хорошо идет, прибыльный, востребован, востребованный, конечно же, все находят какие-то свои определенные ниши для того, чтобы действительно хорошо зарабатывать на, в этой профессии, да, на этих предметах. Что же советуют опытные мастерицы? Вязать игрушки, одежду, аксессуары для детей. Для детей всегда традиционно все хорошо идет вязаное также можно вязать сумки клатчи рюкзаки авоськи головные уборы э -э снуды нуды шарфы конечно речь идет о том что вы будете таким образом зарабатывать ну это либо дополнительный доход хотя может быть вы разовьете и в основной доход и у вас вполне могут выходить приличные деньги на таких товарах Следующая профессия, которая будет в тренде, это эколог. Специалисты-экологи следят за здоровьем нашей планеты, заботятся о чистом воде, о чистом воздухе и почве. А это напрямую, конечно же, влияет на нашу жизнь и на наши ресурсы. Тема экологии, качество продуктов питания открывает возможности и для занятия бизнесом. За последние 5 лет витрины магазинов заполнились такой, так называемый, эко- или био- какими-то эко-продуктами, биотоварами. Маркетинговые исследования, они уже давно выявили, что все, что... Если на упаковке написано, что это экологичная продукция, то она продается очень быстро, ну и дорого. Поэтому если открыть бизнес в этом направлении, например, какой-нибудь экомаркет даже с нуля, то вот такая вполне даже реальная перспектива в следующем году построить хороший бизнес. Самое, самое популярное направление экомаркета это, конечно, продукты питания, но также это может быть и магазины с экококосметикой, например, там, товарами для уборки дома. Еще можно открыть интернет-магазин, где будут представлены самые разнообразные категории товаров. Учитывая, что ресурс для господина дня – огонь в стихии дерева, нельзя не сказать о такой интересной профессии, как специалист по траволечению, травник. То есть это человек, который понимает, любит и разбирается в силе трав. Современный травник – это, конечно, человек с хорошим образованием, это фитотерапевты, как правило, это люди с хорошим медицинским образованием. Чаще всего фи фитотерапевтами становятся врачи общей практики. Также косметологи, массажисты, то есть люди со средним медицинским образованием могут работать. А еще можно приобрести профессию, например, фармаколога, фитохимика, ботаника или просто заняться распространением БАДов. Можно попробовать себя в качестве парфюмера, создателя цветочных композиций, ведь духи тоже в своей основе содержат травы. Или что гораздо проще, начать продавать духи самостоятельно или устроиться, может быть, работать в парфюмерный магазин или магазин косметики. Для усиления ресурса в элементе дерева также можно обучиться и стать инструктором по йоге. Специалист, который проводит индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие гибкости, а также духовные качества человека. Кроме того, это очень полезная для здоровья форма активности. Популярностью будут пользоваться и работают Строительных бригад, которые работают, особенно которые работают с экоматериалами, то есть строят, например, дома из бруса, бани, сараи, колодцы. Как видите, ресурсных профессий для господина Дня Огонь довольно много. А как насчет власти? Власти в стихии воды. Если учесть, что инская вода символизирует скрупулезность, дотошность, анализ и синтез, внимание к мельчайшим деталям, аналитические расчеты, то вполне можно как вариант рассмотреть работу, например, в органах власти, силовых структурах в качестве советников, следователей или экспертов, криминалистов. Поэтому, если в вашей карте полезна власть, у господина дня много Соперников, которым, которых нужно держать под контролем, то устраивайтесь на работу, например, в полицию, таможню, прокуратуру или следственный комитет. Как видите, для каждого господина дня есть интересный и заслуживающие внимания варианты профессии. А я надеюсь, что мои советы помогут вам в вопросах работы и карьеры в следующем году. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересного. В следующем видео я расскажу о профессиях для карт с господином Дня Земля. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!